Мое имя Дэвид Розенфорд, хотя для всех кто меня знает я шут. Если вы никогда не работали в Зоне 19, то вы наверное слышали обо мне ужасные слухи, что убийца, чудовище, то и что похуже. Для мира за пределами фонда я именно таков, да еще и давно уже мертв в придачу. Не так много людей осталось, кто знает всю мою историю, так что я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы прояснить ситуацию и поведать вам, кто я такой, откуда родом и почему я есть я. И дать вам возможность узнать, какой на самом деле шут. Я родился в 1938 году в маленьком городке на севере штата Нью-Йорк. И думаю, можно сказать, что самое самого своего рождения начал доставлять неприятности. Мой отец был важным банкиром с Пятой й авеню и делал все возможное, чтобы приспосабливаться и быть презентабельным. Я был одним из двойников. Мой брат Джейкоб был отцу на радость, до последнего мизинчика. Ну а я, ладно. Скажем, как папа всегда говорил, не может быть этот зеленый уродец сыном Соломона Розенфельда. Врачи никогда не видели раньше ничего похожего на меня. Даже сегодня, насколько известно фонду, я единственный в своем роде. Понимаете ли, я гоблин. Знаю, гоблин это как-то не название, но если вы покажете мою фотографию ребятишкам с детского сада, они скажут обо мне именно это. Кожа мне меня зеленая, как у жабы и жесткая. Рост у меня 4 фута, и это если я в ботинках. Глаза мои желтые отражают свет в темноте, словно кошачьи. Ногти у меня острые, тонкие, как когти. И зубы не хуже. В ешиву меня такого бы не пустили. Хотя я туда попасть никогда не стремился, конечно. Для мира за пределами нашей семьи я умер на следующий день после рождения. Папа заплатил, кому надо, чтобы сделать свидетельство о смерти на мое имя. И как только достаточно подрос, чтобы отлучить меня от матери, он запер меня в подвале и не упускал. Я спал там, читал там, ел там, работал и все в одиночку. Если наверху собиралась какая-то компания, должен был сидеть тише мыши под страхом взбучки. Кормили меня обедками и скисшим молоком, а если я заболевал, то приходилось просто потерпеть. Мой дом был для меня такой тюрьмой. Мама старалась быть доброй ко мне, хотя папа сердился на нее, если ему становилось известно. Время от времени она украдкой приносила мне книги и немного приличной пищи. Она даже однажды позволила мне завести котенка. Я назвал его Барежкой и любил его всем сердцем, но однажды он вышел и не вернулся. Мама никогда не рассказывала мне, что с ним произошло. Думаю, папа или Джейкоб сделал с бедняги что-то ужасное. Джейкоб был не лучше папы. Я всегда думал, что тогда это было своеобразной иронией судьбы. Зеленое чудище сидело в одиночестве и мечтало просто с кем-то поговорить, в то время как нормальный с виду ребенок наверху был хулиганом. В 15 годам я решил, что с меня хватит, хватит побою, хватит одиночества, хватит тухлой пищи, которая вылетает обратно на следующий день. Я решил выбраться из дома, и пусть он меня хоть убьет. Это был вечер с сидера, и все важные папины друзья, коллеги и горожане наверху преломляли хлеб, а я сидел в подвале в компании вялой капусты и куска черствой мацы. Я поднял столько шума, сколько смог, кричал, прикидывал полки, бил тарелки, стучал вещами друг от друга, что угодно, чтобы привлечь внимание. Ждать долго не пришлось, наверху поднялся шум и услышал, как он открывает замки на двери. Он пошел вниз, чтобы дать мне озвучку, но я был готов. И когда открылась вторая дверь, я пнул сукиного сына прямо в лицо. Он рухнул словно на тонны кирпичей, и я побежал. Прямо в двери, вдоль, по улице, в ночь, в маленькой, тощи гоблин, одинокий, голодный и перепуганный, но свободный. Я переночевал в парке и проснулся от голода. Несколько недель я ждал шанса вырваться из этого ада. Но что же мне делать теперь? Я украл одежду с веревки у кого-то на заднем дворе, длинное пальто и шляпу. Натянул воротник повыше на лицо, чтобы никто меня как следует не рассмотрел. Пока я слонялся по округе, решая, что мне теперь делать и как мне теперь жить. Я не знал, ищет ли меня папа или мама или полиция, но я знал, что надо убираться из города. Я брел по дороге в деревню и вдруг слышал вдалеке звук Калеопы. Конечно, я никогда в цирке не бывал и даже его не видел, но я достаточно читал книг, чтобы понять, что этот звук может означать только одно – цирк в городе. А какой же цирк без паноптикума? Я нашел палатку босса и представился. Солгал, конечно, насчет возраста и сказал ему, что очень хочу к нему в паноптикум. Он минут 15 меня разглядывал и спрашивал, ты умеешь жонглировать, умеешь петь, обороться а умеешь, знаешь, какие-нибудь фокусы. Он не особо был рад нанимать такого неопытного, но когда я убедил его, что это у меня не костюм такой, он сказал, что найдет для меня место и жалование. В следующие пару лет я колесил с цирком по стране. Город за городом, места, местах, которых я никогда и мечтать не видел. Обычно я не выходил в город сам, слишком уж много зевак, но я завел несколько хороших друзей во второстепенном шатре. Черт, да я даже женился на лилипутке по имени Энни. Когда она плясала на стекле, я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. И хотя мы договорились не заводить никаких детей, это не помешало нам развлекаться позади главного шатра, когда все зеваки расходились по домам ночевать. Цирк был для меня как семья, тем более, что настоящей семьи у меня никогда не было. Сначала меня называли монстром боем одели в набедренную повязку, посадили в угол, и там я изобретал из себя бешеную собаку, бросаясь в сторону посетителей, проходивших мимо моего уголка во второстепенном шатре. Иногда меня мазали фальшивой кровью или пеной вокруг рта. В целом это было весело, но это все было не таким уж творчеством. Пугать людей мне не было трудно. Обычно они пугались уже от одного моего вида, что неудивительно. Много времени я бродил за основным артистами и учился их трюкам. Акробатике, эквилибристике, фокусам и так далее. Но большой прорыв у меня случился только в 1959 году. Разиня тогда подрался в кабаке в городе и попал в полицию. Босс искал срочную замену для вечернего представления. И я ухватился за эту возможность. Босс поначалу сомневался, но я умолял его, показал ему кое-какие из выучих трюков и у него возникла идея. Он принес сундук с костюмами, минут пять в нем порылся и вытащил крошечный, пестрый, лоскутный комбинезон, с виду как будто сшитый из детских пижам, и в тот же самый вечер на сцене главного шатра родился гоблин-шут. За выходные участвовал в восьми представлениях в роли шута, и каждый раз был фурор. Люди в зале покатывались со смеху, и я чувствовал кое-что, что никогда не чувствовал раньше. Всю мою жизнь люди при виде меня испытывали страх, негодование и отвращение, но теперь вместо этого они были счастливы. Розене продолжал пьянствовать, и через 6 месяцев я был самым большим клоуном в наших гастролях Образно говоря, конечно Обо мне даже писали в афишах Спешите видеть единственного уникального всемирного известного шута Гоблина Мы перевернули Нью-Йорк И я даже оказал немалое влияние на шоу Эда Салливана Жизнь была хороша, но как пишут в книгах Бывает время смеяться и бывает время плакать Первое убийство произошло 23 июня 1964 года. Один из воздушных гимнастов был найден в мертвых в своей палатке на следующий день после нашего прибытия в Сент-Луис. Его глаза были выколоты, кожа изодрана в клочья, будто огромными когтями. А на внутренней стенке палатки и его же кровью была нарисована цифра 1. Конечно, у кого были когти, того и заподозрили. Но у меня имелась железная алиби. Я всю ночь провел с Энни. Тем не менее, после этого люди начали смотреть на меня очень косо. В следующие три ночи произошло еще три убийства. Укротели львов, унициклиста и одного клоуна убили таким же образом. И на стене рядом с каждым была кровавая цифра 1, 2, 3, 4. Всем было интересно, кто же станет следующим, и чем дольше это продолжалось, тем больше людей начали подозревать меня. Босс сказал, что у полиции нет никаких доказательств моей вины Но ради безопасности он запер меня в тюремной палатке На краю нашего лагеря и приставил ко мне Амара-силача Чтобы убедиться, что я не удеру Мне казалось, что я снова вернулся в отцовский подвал Той ночью я проснулся от крика Кричала Энни Я рассталкал Амара, ему бросилась к ее палатке Было темно, но я понял, что ей очень-очень больно На ней стоял человек, выше меня, с какими-то металлическими когтями в руках И ими он просто кромсал Амар позв... Амар посветил на него фонарем и я узнал его лицо, это был Джейкоб. Я велел Амару не вмешиваться и бросился прямо на Джейкоба, как настоящий монстр-бой. За 30 секунд я положил его на лопатки, я разрывал бы ему горло своими когтями, но тут бежали полицейские и растащили нас. Меня заперли участки по обвинению в нападении при оттягчающих обстоятельствах и покушении на убийство. У меня было предчувствие, что добром это все не кончится, но до суета дело не дошло. Следующей ночью меня забрали из камер, посадили в фургон без окон и к утру я был в зоне 19, где я остаюсь до сих пор. Доктора проводили надо мной всяческие опыты, говорили, что генетически уникальный экземпляр и атовистический рецидив вымершего предка Homo sapiens и прочую научную момбу-югу который до сих пор толком не разобрался. Я заявлял о своей невиновности, и они сказали, что знают о За меня поручилась Энни, Амар и Босс. А Джейкоб сознался в убийствах. Он видел меня по телевизору и решил покидаться со мной за побег. Я спросил, когда меня выпустят, и тут-то мне и сказали, что никогда. Меня следовало защитить и сохранить в секретном гражданстве мира, потому что мое существование было аномалией и было был угрозой для нормальной жизни. Меня посадили в камеру без окон и выводили только чтобы проводить на мне свои опыты Это было как будто снова вернуться в подвал Это было еще хуже, чем вернуться в подвал Через три недели я попытался повеситься на простыне Так что меня поместили под противосамоубийственное наблюдение Послали за психиатром, чтобы со мной поговорил И я ему все выложил Что я провел все свое детство в заперти И вот теперь я опять в заперти И что лучшие дни в моей жизни, когда я действительно был счастлив Прошли на сцене, когда я веселил людей И теперь фон там всегда лишил меня такой возможности у психиатра возникла идея. Я не был единственным, кто решил распрощаться жизнью за последнее время. Уровень самоубийств среди работников Зоны 19 был немал. Работа тяжелая, сказал он, и иногда люди не выдерживали вещей, которые им приходилось делать. Многие из работавших там людей находились на территории 24 часа в сутки в течение длительных периодов времени. Между сменами им не о чем было особо заняться. А что если смех лучшее лекарство? Таким образом было принято решение. Вечером в четверг в зале Зоны 19 будет стендап шоу с шутом. Мне понадобилось несколько недель, чтобы войти в суть дела, стендап все же несколько отличается от клоунады, конечно, но я еще толком не мог понять, что к чему, а зрителей становилось все больше и больше. Конечно, поначалу получалось несколько уныло, в конце концов это были солдаты и ученые, а не чапарные, седоволасцы, старушки и их внуки с солнечным воскресеньем утром. Вскоре посещаемость настолько возросла, что я давал уже два выступления в неделю. Боевой дух персонала пошел вверх, а самоубийственное настроение вниз, я снова был счастлив. Я говорил директора позволить мне читать газеты и смотреть телевизор, ведь надо было держать свои материалы свежими и в конце-то концов. Сначала мне представляли три канала, а затем дюжину, потом 30, потом сотню, но затем в моем распоряжении были миллионы шуток интернета, не дававшие места вой. Ничего я не знаю о том, как работает интернет, но доктора позволили мне смотреть некоторые популярные шоу и идти в ногу с тенденциями. Так прошла моя жизнь за последние 45 лет. В конце концов, я уже не мог работать в привычном темпе и пришлось сократить выступления до одного в неделю, затем до одного в две недели. Сейчас я выступаю раз в месяц и все еще собираю толпы в зале Зоны 19. Слыхал, они даже устроили прямой защищенный веб-канал. Что бы это не значило, чтобы люди в других зонах фонда тоже могли это смотреть. Я развлекаю три поколения работников фонда, помогаю им оставаться в среди всех тех вещей, которые они должны были делать, чтобы защищать этот мир. Несколько лет назад в зоне 19 был парень по имени Аваль. Не знаю, что у него было за история, но на обычного служака он похож не был, весь в этих странных наколках и вид у него такой был, будто ему убить тебя не сложнее, чем с тобой заговорить. У него на лице всегда было одно и то же самое выражение, и его, похоже, не заботило ничто, кроме работы и тренировок. Один солдатик поспорил со мной на неделю десертных пайков, что я не смогу заставить этого Авеля смеяться. Я сыграл перед ним лучшее представление своей жизни и таки проиграл. Но я готов поклясться, что, покидая сцену, в конце я вижу на его лице едва заметно углы. На прошлой неделе врач мне сказал, что у меня рак. Думаю, уж так повелось в моей семье. Я слышал в конце до конца, что моя мама умерла от него в 88-м. Он говорил, что прогноз благоприятный, так как они нашли его своевременно, а учитывая мое уникальное физиологическое состояние, это в лучшем случае смелое предположение. На вторник у меня запланирована биопсия, а потом они будут решать, делать операцию, и химиотерапию или что-либо еще. В конце до концов, я думаю, можно сказать, что жизнь я прожил прекрасно. Это, конечно, не была американская мечта, но я прошел путь от запертого в подвале недоразумения до человека, который коснулся тысяч жизней. И хотя никто за пределами фонда не будет знать, когда я, наконец, брошу коньки, но, думаю, можно сказать, что я сделаю мир лучше. Не знаю, сколько лет мне осталось, но даст Бог, я буду в состоянии провести, делая то, что я люблю больше всего. Веселя людей. Дэвид Шут Роздэльфилд. Спасибо, что прослушали. Меня.